Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Вкусные, мягкие, горячие, ароматные лепешки, от которых на тарелке не остается ни крошки. Люблю их как на завтрак и перекус, так и вместо хлеба. Съедаются они быстро, поэтому нередко готовлю двойную порцию. Тесто самое банальное – мука плюс соль плюс приправы. У меня смесь прованских трав. Отлично подходит и свежая зелень. Смешиваю все это с мукой и засыпаю тертый сыр. Вмешиваю его в муку. Творог соединяю с кефиром или простоквашей. Разбиваю по максимуму комочки. Добавляю соду. Как только масса запузырится, Вливаю ее в смесь из муки и сыра. Замешиваю тесто. Получается оно липкое, но муки больше не добавляю. Смазываю руки и рабочую поверхность растительным маслом. Выкладываю комок теста и расплющиваю его в круглый пласт 23-24 см в диаметре. Смазываю лепешку яичным желтком. Присыпаю семенем кунжута. Лепешку можно сразу разрезать на порционные куски. Запекать 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Все очень просто и быстро. Лепешка с зажаристой корочкой и нежной мягкой серединкой готова. Подаю со сметаной или томатным соусом. Невероятно вкусно! Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!